Всем привет! Главная телевизионная интрига этой осени раскрыта. Телеканал СТБ сообщил, что новой украинской холостячкой стала певица, композитор, представительница Украины на Евровидении 2013 и победительница шоу «Маска» Злата Огневич. Премьера второго сезона состоится осенью 2021 года в эфире телеканала СТБ. Привет, я Злата Огневич, мне 35, и я холостячка. Готовясь к своей первой вечеринке, Злата Огневич признается, что у мужчин ее подкупает интеллект и чувство юмора. Новой холостячке важно, чтобы мужчина не только разделял с ней такие ценности, как любовь к детям и семье, но и принимал ее профессиональное развитие. То, что я артистка, часто усложняет мои отношения с мужчинами. Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать не на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появилась ревность к моей работе и требование сделать выбор. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я очень хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которые они вовлечены всей душой. Поэтому я иду на холостячку, чтобы встретить мужчину своей мечты. Делится новая холостячка Злата Огневич. Первая украинская холостячка Ксения Мишина в финале выбрала автора студии «Квартал 95» Александра Эллерта. Пара продолжает строить отношения и после проекта. Пусть и повезет из Лати встретить своего суженого.